Обучение чтению по методу льва Штернберга. Уровень 3.3. 3, .3. Три слогослияния. слияния. Темп быстрый. Задание. Глядя на экран, быстро прочитай слово. Малина. Машина. Бумага. Карета. Пижама. Мышата. Пакеты. Узоры. Ладони. Качели. РАКЕТА РАКЕТЫ ГИТАРА ГИТАРЫ АКУЛА Акулы, газета, газеты, малыши, утюги. РЫБАКИ КУЛАКИ ПАРУСА РОЛИКИ РАДУГА УЛИЦА Для продолжения тренинга перейдите к упражнениям более высокого уровня.